Практическое занятие номер один. Грамматика. На практическое занятие номер один вынесены следующие грамматические темы. Порядок слов. Прямой и обратный порядок слов. Типы вопросов. Общий, специальный, альтернативный, разделительный. Существительное, прилагательное, местоимение, числительное. Наречие глагол, выражение на иностранном языке действий в настоящем прошедшем и будущем. простые времена. Для того, чтобы вспомнить указанные выше грамматические темы, выполните все задания из методического пособия английский язык практику на страницах с 3 по 27 письменно. Если у вас возникли сложности, обратитесь к грамматическим справочникам или интернет-ресурсам. Лексика. На практическое занятие номер один вынесены следующие лексические темы. Университет, образование, студенческая жизнь, кто такой современный студент, составление резюме, друзья, описание комнаты. Для отработки лексической темы воспользуйтесь методическим пособием «Пособие по разговорной практике» страницы с 1 по 22. Выполните все задания письменно. Будьте готовы рассказать устно составленные вами темы. Требования к устным высказываниям смотрите в презентации с методическими указаниями. Сделайте презентацию на английском языке на одну из тем. Университет моей мечты, студенческая жизнь, мои друзья, их характер. Презентация защищается в устной форме. Фонетика. Если вы не уверены в своем произношении, вам стоит повторить фонетику. Для этого используйте методическое пособие по фонетике и выполните указанные там упражнения. Резюме. Для отчета по практическому занятию номер один необходимо составить резюме на себя на английском языке. Можете воспользоваться представленными в интернете шаблонами. Главное, чтобы в резюме были указаны ваши персональные данные, сведения об учебе и опыты работы, если есть Резюме должно быть кратким и помещаться на одну страницу формата А4. Отчетность. Вы предоставляете письменно выполненные упражнения, задания и вашу презентацию. Если количество ошибок будет незначительным, то работа будет зачтена. Если ошибок будет много, преподаватель может вернуть задание на доработку. После того, как вам зачли практическое занятие номер один, вы можете перейти к практическому занятию номер два. Трудности. Если у вас возникают трудности, обратитесь к преподавателю. Можно обратиться к нему дистанционно. Вместе вам будет легче решить все проблемы. Интернет-ресурсы для составления резюме.